Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В городе Черноморск Одесской области предпринимательница обратилась к так называемому смотрящему за помощью в выбивании долга. Его сообщникам задержали еще в мае, а 12 ноября сообщили о подозрении и женщине, которая прибегла к помощи криминальных авторитетов. Об этом сообщает полиция области. Дело раскрыли и задержали подозреваемых, оперативники управления стратегических расследований в Одесской области. Установлено, что предпринимательница обратилась к криминальному авторитету, чтобы он помог ей вернуть деньги, которые ранее она дала в долг. Она одолжила 2500 долларов, часть ей вернули и остались должны еще 800 долларов. Однако женщина требовала другую сумму – 1450 долларов. Услышав отказ, она и решила прибегнуть к помощи криминалитета. Авторитет с сообщником, который также связан с криминальным миром, угрозами выбивали долг. В мае они были задержаны при получении средств от потерпевшего. Им сообщили о подозрении. Решением суда обоих мужчин взяли, под стражу без права внесения залога. Кроме вымогательства, смотрящему за городом, также инкриминируют установление или распространение преступного влияния, часть 1 статьи 255.1 Украины. В пятницу 12 ноября предпринимательницы, которая обратилась за помощь к представителям криминалитета, сообщили о подозрении по части 1 статьи 255.3 и часть 4 статьи 27 часть 2 статьи 189 «Вымогательство» Уголовного кодекса Украины женщине может грозить от трех до семи лет тюрьмы.